Здравствуйте! Сегодня наш прямой эфир посвящен очень интересной теме. Это тема э, психосоматика причины возникновения психосоматики что это такое. Э, у меня на странице есть пост, посвященный психосоматике, поэтому э, те вопросы, которые вы задали, я надеюсь, у нас удастся с Диной э, осветить сегодня. У нас совместный прямой эфир э, сейчас э, к нам присоединятся люди. А вот э, и мы с вами поговорим. По поводу психосоматики, а, женская психосоматика, что это такое, а, что с ней делать и вообще надо ли делать или нет. А, некоторые ратовали за то, что они не знают, что это такое. И тут у меня такое двоякое мнение по этому поводу. Иногда, когда мы чего-либо не знаем, а нас этот вопрос не волнует. А, когда мы начинаем что-то знать, мы начинаем это видеть. Поэтому... А, Иногда знание не совсем сила. Либо его тогда использовать в нужном русле, в нужном ракурсе. Итак, психосоматика. Психа это у нас психика, да? а сома это тело, если мы возьмем в переводе. А Дина у нас подключается, так что как раз мы сейчас... Ее подключим, и у нас будет два мнения по этому поводу. Угу. Соответственно, психосоматика – это реакция тела на что-либо, что происходит с психикой. Дина, день добрый. День, слышно ли меня? Так, вот теперь я слышу угу. и даже вижу, так что совсем а -а -а. все хорошо. Хорошо. Угу. Итак, у нас тема, повторюсь, сегодня ⁇ психосоматика, причина возникновения. И если видела мой сайт, не сайт, а пост, большая часть людей говорили, ой, интересная вещь, но что это такое, я не знаю. Поэтому, я думаю, нам стоит начать с того, что, как мы видим этот вопрос, что такое психосоматика. И, кстати, действительно люди очень мудро подмечали, что это такое модное понятие. А сейчас в последнее время, что у нас вообще много что модного. Поэтому имеет смысл разобрать, что это такое и когда мы имеем дело с психосоматикой, когда мы вообще имеем дело с заболеваниями и тому подобного рода вещи. Я уже сказала, что психа – это психика, сома – это тело, соответственно, реакция тела на какие-то процессы, происходящие у нас в психике, собственно, и называются психосоматикой. Что можете Дина, по этому поводу сказать ты, какие у тебя опыты вообще по поводу этих определений, вообще что, по-твоему, психосоматика? Угу. Привет, Лелечка, я очень рада я рада тебя видеть, сейчас весна, именно женская психосоматика, почему Как правильно ты сказала, психо, сома, тело и душа, это когда душевные переживания становятся телесными проявлениями. Симптом и заболевание разные вещи, и заболевание это то, что доказательная медицина подтвердила, то есть это уже диагноз. А... Психосоматика все-таки не имеет такого диагноза. Она общепринята. Есть диагнозы, которые ставят метинг, когда нет повреждений, когда нет каких-либо проявлений, допустим. Я только хотела сказать, наша классика ВСД, когда диагноза нет, но все его знают, совершенно верно. То же самое, даже повышенное давление очень часто это как раз про психосоматику. Угу. Вегетососудистая дистония с пароксизмами, все, страх какая болезнь. Буквально у меня сегодня или вчера была консультация, когда говорят, да, это ВСД, мне сказали неврологи, сказали, смирись, я говорю, ну как же они сказали, смирись, у них же есть чем помогать людям. Угу. Угу. Да, и а, вот такие диагнозы, то есть боль есть, состояние угу. есть, угу. у человека есть эмоции и телесные проявления, а как такового лечения и как такового медицинского подтверждения анализами нет. Угу. Вот это будет психосом или проявлением, или диагнозом, или симптомом, или напряжением. Вот этих всех или-или внутри много. Правда, много. Угу. А почему я про это знаю? Я с этим работаю. Ко мне обращаются женщины с разными диагнозами, и в том числе психосоматика может возникать как вторичная форма заболевания или симптомности после течения тяжелых заболеваний. Угу. Когда вы переживания, неврозы, нервозы, там будет все. То есть я спокойна. И я всегда сравниваю психосоматику с такой вот аллегорией, да? Шкряп-шкряп-шкряп в шкряп, шкряп, двери, не слышу. Стук-стук-стук в стук, стук, двери, не слышу. Бынь. Ну, там кто-то звонит. Ну, не знаю, не пойду еще, чуть позже. А потом вдруг у тебя в доме квартирант, Сначала гость, потом квартиранты, потом опа, и жизнь подчинена не лестнице. Что-то слишком много, да, квартирантов? Пора бы с этим что-то делать, да? Абсолютно верно. Если, поскольку мы заявились как женская психосоматика, угу. а, мужская психосоматика и женская психосоматика имеют отличие. Вот, кстати, был Почему? такой вопрос, чем женская от мужской отличается. Угу. А, первое. Эмоциональный и гормональный фон женщины абсолютно другой. Согласен. И есть различия. У мужчин это по-другому. Воспитание мужское и женское разное. Поэтому мы тоже по-разному воспринимаем. Но роль женщины настолько изменилась, она настолько трансформировалась, что мы начали переплетаться с мужской психосоматикой. Кстати, ровно как и у мужчины переплетаются с женскими энергиями, и действительно все смешалось в доме Облонских, да? То есть э, состояние такое какое-то сложноватое в этом. Да, мы знаем, что есть и мужские, и женские энергии, грубо выражаясь. Есть проявления, действительно, культурные коды мужские и женские. И здесь вот, ну, собственно, мы на Западе это, на мой взгляд, очень красиво видим, когда все сильно смешалось. У нас мы хотя бы еще как-то придерживаемся. Еще когда мы говорим, что мужчина отличается от женщины, женщина от мужчины, у нас тапками пока еще не сильно кидают. Да? Нам не пытаются объяснить, что мы вообще все однополое существо какое-то. Ну, вот, а так... Я тебе скажу, что несмотря на вот это вот а, западное течение, когда там не выделяют, да, вот, <свистит> мужчина или женщина, вот нет этой предемственности, у нас все равно сохраняется такая та же картина, и у меня есть тому подтверждение, мы говорим, а, плохо или хорошо мы опускаем сейчас, ну, мы да. говорим про а, однополый браки, и про однополое воспитание, но кто сказал, что у нас Девочек воспитывают не как а в семье есть наследие бабушек, прабабушек и рой няня, рой теток баб и мам мы тоже воспитываем однополок и даже если однополок. на этом месте мальчик да, там вообще усугубление но я, вот от, мальчик, откуда потому... весь это, все это смешение и соматика, и же с ними да, согласна да и, наверное, хочу поговорить больше про то, что сейчас вот стало очень актуальным, mm -hmm. очень распространенным – это мастопатии, фибромы именно женской груди. То есть, и естественно, переходит уже эта фибромность, мастопатия, какие-то тяжелые формы заболевания. И если говорить, это не система, это орган, и мы говорим о груди, о молочных железах, угу. то здесь я бы женщине задавала следующие вопросы. Кому так сильно ты привязана? Потому что грудь. Изначально у нас для того, чтобы кормить беспомощного младенца. Угу. То есть наше отношение природное относиться, кого я кормлю, защищаю, обогреваю, прижимаю, как к некому беспомощному существу. А если это мужчина которому я грею завтраки, рассказываю, как носочки одеть и носик вытянить. А если это 100%. родители? Вот. Это про сепарацию. Как часто сепарация? это? Я иногда шучу. Самого старого ребенка, которого ко мне приводили, было 72 года. И это совершенно да, не там, самостоятельное существо. И там, конечно, патология. А, возможно, себя же кто-то Эфире пишите, пожалуйста, и на правах вот, разрешение лили. Да, здесь в прямом эфире mm -hmm. хочу сделать заявление. Кому будет интересна эта тема, в четверг, 8 числа 19.39. Я... Все опять чуть-чуть заела. Так, Дина, возвращаемся. Рекламу эфир как-то не сильно пропустил. Итак, пока Дина подключается, давайте поговорим о тех моментах, которые она подняла. То есть, действительно, женские заболевания, они очень часто имеют как раз-таки эмоциональную психосоматическую природу. И здесь я бы хотела один момент акцентировать, когда работа с психосоматикой, и как психосоматические проявления, она ни в коем случае не предполагает отсутствие каких-либо медицинской помощи, медицинских вливаний. Вот. Психосоматика, как правило, она работает вместе с врачами, никогда не вместо. Если только проявления не очень значительные, как вот Дина говорила, как таковых диагнозов и помощи нет. Бывают моменты, когда действительно ничего не помогает. И здесь первый признак, когда ничего не помогает, это психосоматика. Очень часто в последнее время врачи таких клиентов, пациентов подправляют к психолога. И тогда вместе с медиками мы можем помочь этим людям. Вот. Дина, как раз я смеялась уже, что эфир рекламу не сильно пропустил, поэтому давай начнем с того места, что в четверг и далее по тексту. Да, в четверг у меня абсолютно безоплатный практику по психосоматике, женская психосоматика и связь с родом. Те, кто хотят, пишите, пожалуйста, я дам вам ссылочку, вы зарегистрируйтесь, ничего военного не нужно, вы придете прослушайте свою тему, посмотрите, возможно, если вы специалист, что-то возьмете в работу. Uh -huh. ну, вот если... Мне, например, вы... интересно. Вообще связь с родом uh -huh. меня всегда очень интересует, потому что информации по родовым связям достаточно мало, а вот среди клиентов я часто слышу такие: это еще специалист, который не будет копаться в моем детстве, не будет приставать там к моим родственникам. Ну как же мы не будем приставать к родственникам, если оттуда все ноги проблемы? растут. Поэтому да, да это интересная это очень тема. Да, да, гораздо больше скажу, что а, у нас считалось, что до седьмого колена мы какую-то наследственность несем с собой. Одна из причин, конечно, угу. всех наших заболеваний это наследственность. Но а, наследственность, если она на генном уровне, тут понятно, гены пальцем не раздавишь. Да. А, а, а если это на аудиальном уровне, что я просто слышала и мне это внушали, внушительный такой а, стереотип. Вот сейчас прям те, кто нас слушает, те, кто нас смотрит, напишите родовые ваши связки, родовые ваши поговорки. Это и будет именно та связь с родом, которую вы несете к себе. Это те мостики связующие, которые диктуют условия вашей жизни если вам говорили что деньги грязь и секс грязь вот причем равно то поверьте репродуктивная система ваша и мочеполовая система ваша прям кричит там будет много затыков а если говорили нам что все мужчины козлы и они нас точно обманут или мы им нужны только для одного то шо? когда мы не любим ни себя ни мужчин и не разрешаем чтобы нас любили и кстати есть, к сожалению то, это то, онкология то, идет вот я прям первый разговор чтобы а мне прям диагнозы дынг дынг дынг, дынг. Потому что, к огромному сожалению, это так работает. Недавно я, кстати, слушала одного эндокринолога, и он рассказывает простую вещь, что у нас регуляция идет в организме на трех уровнях. Это физический, да, обычный уровень, это гормональный уровень и это психический уровень. И очень умный человек, много разбирается, там э, профессионал. И он говорил, что он много лет работает над одной проблемой, и до сих пор не понял ответа. А проблема следующая. Он так и не понял, что первично включается. Это психическое или это эндокринное. То есть э, не зря все эти книги, которые популярны уже более 100 лет, э, подсознание может все, сознание может все. То есть э, вот эта пресловутая фраза по вере вашей дано будет, я начинаю понимать, что она означает. То есть, если а, мы верим в то, что, вот, как ты говорила, мужчины козлы понятно, что это метафора, да? Но, тем не менее, это разными способами передается. То в итоге человек действительно видит именно это. И мне повезло по первой как раз-таки специальности быть генетиком. И к счастью, я понимаю, что у нас передается через генетику, а что не передается. И Действительно, наследуемые, наследуемые признаки это те, которые записаны в геноме. А вот. А то, что вот Дина говорит, как раз-таки. Это очень хорошая вещь только в одном случае, когда это мы можем переделать. Потому что когда мы что-либо слышали и взяли это в виде убеждений, это мы взяли, это мы сделали. Соответственно, если мы переделали и свой сценарий поменяли, мы не обязаны жить так, как жили наши родители. У нас нет такой задачи. Напротив, каждое поколение умеет предыдущего. И у нас задача выйти из проблемы рода из проблемы семейно-родовых сценариев. И когда нам это удается, это очень интересная, хорошая история, потому что потом мы растим здоровое потомство. А вот, и нам сейчас даны такие техники, которые помогают нам не с помощью жизни и смерти выходить из каких-то проблем, а как раз таки с проработкой у психолога этих моментов. И работая с этими вещами, мы не просто сами становимся здоровыми, но и растим здоровое потомство, которое также в дальнейшем даст здоровье Здоровые, э, потомства, и наш род будет продолжаться потому что тоже к сожалению этот момент когда роды захлопываются когда они заканчиваются мы это видим тоже сейчас ты абсолютно правильно сказала и тему твоего продолжу следующее. Угу. Мы про седьмое поколение рассказали, да, у меня связь там прервалась. Так вот, по седьмому поколению уже это не работает. Мы или копаем гораздо глубже, или берем совсем на поверхности. Почему? Потому что сейчас время очень-очень реактивное, мы очень быстро меняемся, все заболевания молодеют. Все происходит очень э, стремительно, и наша реактивность внутренняя изменилась. И если мы работаем в психосоматике, мы смотрим на уровень общения с прабабушкой. -пра Это как первое поколение, потом идет прабабушка, потом идет бабушка, потом мама, потом я, и вот что у нас летают мои дети. И прабабушка -пра она запускает родовой сценарий. Про бабушка? Серьезное силище, это же святое у славян, это высшее божество, поэтому мы рождаемся с убеждением, я люблю свой род и буду делать так, как в роду принято. И если в роду принято, как я решил, я однажды мужчине одного спрашиваю, я говорю, как в роду принято, он говорит, вы хотите скажу, все мужчины моего рода алкоголики и повесы, но я же не такой. Я поняла, что я ничего не говорила в этот момент, но он же точно знает, как надо. Да? То есть, это те поговорки, о которых ты говорила, да? как у вас там принято. И иногда эти вещи всплывают, как я это называю, как черт из табакерки. И совершенно согласна. Здесь достаточно много энергии. Когда мы получаем помощь рода, это очень большая энергия. Но надо же ее еще конструктивно использовать. Смотри, Лиль, тут еще можно в говорить. Угу. Вот прям сейчас а, попробуй. Так. Чего? Ой, Сегодня какой-то эфир у нас замечательный. Тудино вылетает, у меня выкидывает. Так, я здесь или я еще не здесь? Итак, мы говорим сегодня про психосоматику. И, видимо, тема очень интересная, поэтому мы постоянно в каком-то процессе, который перезапускается. Прошло 20 минут эфира, и такое ощущение, что мы сейчас начнем заново. Мы прервались в нашем эфире, я даже не знаю, получится у меня сохранить две части или одну часть, мне очень сильно интересно. Я, я уже это заметила, я уже об этом именно и говорю. Я говорю, мы какую-то тему тронули, которую, видимо, очень такая скользкая, гибкая тема. Вот. И, видимо, что-то происходит. Лиль, ты сказала про, храни, про хранителей рода, да, про родовые корни, про информацию, которая идет. Не, ну, конечно. И я бы хотела женская роль это берегиня а, а берегиня у нее есть старославянское название на, называется она реки народа то есть а, это такая которая держит все везде и несет традиции а у нас потеряны эти задачи потеряны эти роли поколений и женщины больше передают травматичность безденежность не, нежели наследие у нас даже нет, нет ну, у кого какое наследие то что ты говоришь это собственно на данный момент времени есть наследие это моя любимая шутка я говорю ребята если бы по наследству передавались заводы и пароходы говорю, вот что передается по наследству да когда а, там кого-то ограбили или еще что-то нам передается убеждение что иметь деньги это плохо да, это наш любимый пример с какими-либо деньгами а вот, э, да. и э, хочется, хочется вот спросить что такое исцеление и что такое излечение есть очень я так понимаю Зрители у нас, мягко выражаясь, ушли с эфира из-за мистики. Но я надеюсь, мы хотя бы эту часть выложим, потому что я очень сомневаюсь в первой части, что она вообще сохранилась. А вот как раз-таки у Синельникова есть прекрасная книга. Она так и называется «Возлюби болезнь свою». И там, в общем-то, очень подробно рассказано про психосоматику. И когда я читала эту книгу, перед тем, как прочесть, я надеялась, что там, написано, как вот мы привыкли, там один орган за это отвечает, другой за это отвечает, это потому что, а вот э, всего этого там не было, я разве что только под конец, но зато там два тома хорошей э, психологии. И вот у него есть прекрасная фраза, мне она очень понравилась. Э, сначала она удивила, а подумав, я поняла, что он прав. И он говорит такую вещь, он говорит: еще ни один врач не вылечил ни одного больного. Это наша задача решить, хочу я быть здоровым или хочу я быть больным. И я тоже иногда сталкиваюсь с клиентами, которые пришли и говорят, я хочу, я хочу, но дальше, чем хочу, у них дело не идет, потому что работать никто не собирается, более того, когда мы начинаем что-либо делать, они начинают говорить, нет, подождите, это так не работает, так не надо делать, я говорю, а как же надо? Нет, ну я не знаю, но так не надо, и в общем, как-то так, то есть это тот момент, когда с одной стороны человеку дается возможность, возможность, и в то же время он сам же схлопывает эту возможность. И достаточно часто это тоже вот такие вот моменты, которые показывают лояльность роду. Потому что не каждый готов быть первенцем, который живет не так, как мама, не так, как бабушка. У меня был случай, когда молодая девушка пришла в консультирование, и когда она начала меняться, ей родители запретили ходить к психологу, потому что они ее начали терять. То есть она там, как ты говорила, несколько поколений женщин живут в одном месте. Мужчин они повыгоняли всех, кого можно было. И тут, А мы с девушкой работали как раз-таки на замужество. Она неудивительна, что она как представитель данного рода не могла никуда выйти. Вот. И когда мы начали эту работу, и она начала давать результаты, родители, эта бабушка с мамой, они запретили ей ходить, потому что она какая-то стала странной, что-то она себя как-то не так вести. В общем, она отбиваться от семьи начала в их понимании. И поэтому ну, они сказали, знаешь, да, что нельзя тебе туда ходить. И она мне честно сказала, знаете, между вами и родными вы порчивиден. Я говорю, с тобой я тоже могу согласиться. А вот, поэтому. <сосы> <сыгрык> а... Рили, а... К Еще раз. Ты сказал, хочу вернуться к Синельникову. А, угу. Ты от него далеко уже уходишь? Да, согласно. А, не... да. Ставлю. у Синельникова абсолютно правильная фраза. Не может быть одинакового проявления заболеваний каждого из органов человека, хоть они и одинаковые у нас. По одной простой причине, потому что реагируем на ситуации, принимаем ситуации и знаем, как это делать мы по-разному. Потому что вся, вся психосоматика лежит в реакции. Вряд а она, она. индивидуальна. Да, она абсолютно. У нее заряд разный, у нее форма разная, у нее длительность разная, у нее глубина разная. И еще разная потом перепроживание. А, хочу вернуться к слову исцеление и излечение. Да, откуда и, все мы начали, и, да? Да. И почему эти два слова очень важны? излечение – это пассивная форма перепроживания. Угу. Кто-то нам дал таблетку, за нас подумал, сотворил, да, это там усилие есть, сотворил, извините, операцию или вмешательство, и мы идем на пути к выздоровлению. А исцеление – это роль исцеления целого я вычленила в себе что-то работа это активная позиция но я это делаю сама Рядом психолог психотерапевт психосоматолог он не говорит подними руку вверх он говорит есть вот такая форма бери и делай она работает и ты берешь эту форму и начинаешь по ней двигаться ты сюда подошел а там больно знаешь как вот в результате состояния, которое поломалось вот, под этим mm -hmm. установкой. интерпретирую что э, ты позиционируешь что наши проблемы это как бы вообще в принципе психосоматика потому что можно же не иметь партнера и при этом быть здоровым или мы про что сейчас говорим смотри это не совсем вот все проблемы психосоматики но вот и наши... я тоже так думаю наша психосоматическое напряжение в теле mm -hmm. Mm -hmm. Вот. есть напряжение, а есть уже диагноз, когда мы не обращали внимания на это напряжение, не, при, не перепрожили его адекватно, то есть поняли, да, есть такой человек, и извините, он не очень хороший, но рядом, вокруг меня, помнишь нашу первую встречу, я ок и он но рядом со мной есть люди, которыми ок, и я проживаю любую ситуацию адекватно и выхожу из нее здоровым. Но не прожив адекватно, я впадаю и начинаю себя есть. Ах, мир состоит не из добрых людей. И загоняем себя в колодец. И там, пожалуйста, здравствуйте, психосоматика. Угу. Я, кстати, сталкиваюсь еще с психосоматикой очень интересным способом. Uh, я так, судя по разговору, понимаю, что мы чуть, -чуть по-разному консультируем. И я часто говорю людям, что у нас есть единственный верный друг, это наше тело, которое нам всегда говорит правду, в отличие от психики, я с тобой полностью согласна, которая нам поет песня «В Багдаде все спокойно». Да? И мы тогда okay. находим в теле эмоции, как правило, это, естественно, застрявшие эмоции, почему они нам и дают реакции. И я часто слышу такие фразы. Я говорю, где находится там какая-то эмоция на какое-то слово, там, в зависимости от того, с какой проблемой человек пришел. И человек начинает работать, начинает это убирать. Я говорю, где еще реакции? Тогда я слышу часто такие фразы, типа, а нет, ну вот здесь я тоже что-то чувствую, но у меня здесь позвоночник болит, например, или у меня там желудок болит, или еще что-то. То есть мне уже диагностику называют. И я говорю, понимаете, если вы встретили здесь и сейчас, удивительно что вот как ты говоришь, если у нас напряжение в этом месте постоянное, то рано или поздно орган ломается. Да? И мы мы сейчас даже говорим про конкретные психосоматические проявления, а не такие, как то же самое ВСД, или блуждающие боли, или что-либо с ними. Да? Uh, у меня в работе были uh, люди, как раз мы этот, снимали uh, приступы, если можно так выразиться, и где-то у меня даже в истории, в отзывах есть uh, девушка пришла, мы работали uh, вообще с семьей. Да? я про нее вспомнила где-то через месяца-полтора. Она мне написала отзыв совершенно случайно. Она написала, говорит, слушайте, у меня перестали эти колики идти, приступы идти. Там был какой-то не вытравливаемый ничем камень, и маленький камушек, но приносил много проблем. И когда я услышала, что уролог прописывает пантагам, и я тогда поднапряглась. То есть вообще это свойственно, кстати, нашим зрителям. Я думаю, было бы интересно на этот факт. Мы доверяем врачам. И вот, например, у психологов очень четко есть табу. Если ты не работаешь с этой проблемой, ты за нее не берешься. Например, я так очень не люблю такую проблему, как зависимости. То есть наркотическая, алкогольная зависимость. Я не люблю работать с этими людьми. Да. Есть темы, в которых да. я люблю работать, и основная масса у меня людей это с этой темы. А, а вот у медиков как-то у них все очень универсально. И у меня такое ощущение, что а, неврологи и психиатры это как-то одно и то же. Про психотерапевтов я вообще молчу. Это отдельная совершенно история, потому что они совсем все одно и то же. А, и когда я видела человека, который не мой клиент, то есть с больными людьми, я вообще не работаю. А, и я отправляла его к неврологу, пока мне специалисты не сказали, говорит, понимаешь, он его будет лечить, а как лечить? А зачем тогда учиться по 6-10 лет в каждой специальности, если невролог и психиатр, это одно и то же. Если психиатр лечит ВСД и неврологию, если невролог лечит психиатрические проблемы, я говорю, ребят, что тогда происходит вообще тогда? Но если вы одно и то же, почему тогда есть два специалиста, да? Точно так же, как медицинские психологи, иногда от них хотят помощи в каких-то вопросах, проблемах, обычно эти ребята... Честно, у меня никаких претензий к ним нет, я просто говорю про то, что я видела в поликлиниках. Это обычно люди, которые хорошо владеют диагностикой именно в плане тестов, официальных методик, и они тестируют состояние человека. И вот они по этому состоянию человека описывают его состояние. Если честно, мне вообще все равно, как описали мое состояние, мне бы из него выйти. Это, собственно говоря, к психологу мы за этим пришли. И вот тот момент, который творится сейчас у нас на рынке, и самое удивительное, что на Западе, судя по разговорам, вообще ситуация чуть, -чуть хуже, они а лучше, как многим кажется. Во-первых, у них это все лимитировано, и... Количество встреч с психиатром. У них психиатры, психотерапевты, психологи. Это все ребята, закончившие психиатрический факультет. Вот. И если в России есть педагогические психологи и есть медицинские психологи, то там это все ребята с медицинским образованием. Так как мы больше доверяем медицине, ну, так исторически сложилось, нам кажется, что это хорошо. Хотя по моим подсчетам и тому наблюдению, которое я вижу, как раз таки именно педагогические психологи, потому что мы работаем без лекарств, мы работаем специальными техниками, работаем, то есть именно задача на помощь человеку, а не на приглушить, как вот правильно сказала, залечить и отвлечься вообще от этой проблемы. А, вот, а как раз таки на Западе у них лимитировано количество встреч, причем сильно лимитировано, то есть если там раньше они могли по какой-то своей страховке получать там условно говоря 20 встреч, что теперь в 10, да, и тому подобного рода вещи. И в итоге действительно помощь так себе, это во-первых, а во-вторых, вступают в роль еще культурные коды. Вот мы сколько много говорили и про род, и про семью. А если наш человек уехал в Италию, у меня были такие случаи, когда она говорит, я сходила к психотерапевту, мне это никак не помогло. Я говорю, оно ну, не должно помочь, потому что психотерапевт итальянский вас не понимает, а вы его. Она говорит, ну так оно и было. И ровно как и наоборот. Когда с иностранцами я не работаю, потому что их культурные коды для меня неизвестны, и их культура, она им понятна, я примерно могу что-то представлять, но это не уровень консультирования. Вот. И действительно... Почему? Потому что первое, мы немножко уходим действительно в другое, а поскольку я все-таки а, член Вейсбаденской ассоциации психологов и психотерапевтов, и я отношусь именно к европейской системе консультирования, угу. я знаю, что такое медицинское консультирование, сколько выделяется. Поэтому и, ты на... улыбалась во время моего разговора. Да я именно это образование имею, и я именно в этом направлении работаю с транскультуральным подходом в том числе, а я англоговорящий, итальяноговорящий, поэтому я работаю с иностранцами, вот, и у меня здесь есть немножко такие вещи, которые и согласии, и есть в другом мнении, ты абсолютно права, да, там другая система, и сейчас медицинское направление изменилось, если раньше это было обязательно Обязательная форма по страховке, то сейчас есть а, частичное компенсирование по страховке и обязательное посещение а, психолога-психотерапевта. Не все они uh -huh. медицинское образование имеют, а, даже у нас на Украине есть клинические психологи, есть обычные, у вас они называются педагогические, а у нас они называются классические психологи, да? и есть психотерапевты и психиатры. У всех у них задача разная. То же самое, да, у нас система одинаковая в этом плане. Россия да. от Украины далеко Нет. не ушла. Угу. Хочу вернуться вот к этому слову исцеления и излечения, вот тут, тут много лежит. Если мы хотим исцеляться, то нужно идти к психологу и понимать, к психотерапевту, что ты работаешь сам. И твоя ответственность в твоих руках. Если ты хочешь вести себя пассивно, чтобы тебя залечивать, то дорога к психотерапевту и к психиатру, который тебе будет давать таблетки. И лечись, можешь делать ничего, пей три раза в день, тебе поможет, наверх. Между прочим, а. я знаю такую историю, когда у человека болел желудок, в итоге обошла всех врачей, ничего не помогало, дошла до психиатра, поставили депрессию, выписали антидепрессанты, все счастливы. Я, правда, не знаю, как надолго счастливы, но тем не менее, все счастливы, у нее не болит, и, в общем-то, ее все устраивает. Да. да, и вот сейчас хочется перейти прям к коммерческим кагнозам. Ты так затронула, И коммерческим диагнозом у женщины является молочница. Это самое коммерческое психосоматическое заболевание. Симптом здесь будет зуб или жжение. И я сейчас опущу эти два, две составляющие как симптомы. оставлю просто заболевание как диагноз молочница. Да? Почему отношу к психосоматическим? Первое. Многие женщины, которые приходят на консультацию с этим диагнозом, есть некоторые степени сходства. Одна жалуется на то, что не готова принимать мужчину в свою жизнь, это грязь, поэтому я повериваю свой женский орган вот этим скоплением белой слизи и жидкости, то есть как бы оправдываю себя за связь. Причем, как обычно, это либо перед родными, ну, почему мы все это про род затронули и про семью, ага. Кто а -а -а. же да. мне еще бы такое сказал бы? Или же есть молочницы, которые с жжением и с сушением, то есть я даже поплакаться не могу. Единственное, что могу сделать, себя вот там смягчить этой белой жидкостью, чтобы не так позорно мне было. Почему коммерческий? Потому что одни из самых дорогих женских препаратов это свечи и всевозможные смазки для тех, кто болеет молочницей. У нас вообще сейчас что-то последнее время диагнозы становятся, по-моему, во-первых, популярными, особенно люди любят психиатрию разную, и плюс ко всему то ВСД, с которого мы начали, это очень такая веселая история. А давление, которое повышенное или которое пониженное, это тоже хорошая коммерческая история. Если мы зайдем, нам препаратов выпишут. Причем те, которые дешевые препараты, уже мы знаем, что они не такие. Это все как-то вот в общем у нас да. в этом плане, да, согласна. Да, наши отечественные копейки нам сильно не подходят. Естественно. Нам нужно... Наверняка, чтобы убила всю флору, чтобы так да, вообще так да, ущерб да. не отправила. Но э, возвращаюсь к женской нашей психосоматике, uh -huh. молочника, пожалуйста, обращайтесь, думайте, подумайте, прямо ответьте себе на вопросы, перед кем вы хотите оправдаться, почему секс грязный, почему нужно тебя потом выбелить, вымыть, да, очистить себя и даже стереть память от мужчины, что он там. Вас был. А, ведь женское естество, и мужское естество само за себя отмечает. Вот тут, тут главное понять, кто кого должен принимать и кто кого должен наполнять, да? Кто принимает и кто отдает. Кстати, вот очень это... противоречивые данные, давай напомним еще раз: да. женщина принимается мужчина дает, и тем самым получается, да, что когда женщина себя принимает, а мужчина ей дает, она его наполняет тем, что забрала, то есть освободила, и он может идти продуцировать дальше жизнь, он набирает вот это вот плодотворное семя для того, чтобы что принести и опять отдать. И женщина тогда становится тем благодатным сосудом, женских сил и энергии, которые она берет, бережет и приумножает. То есть в ней семя осталось, оно или развивается, или как получается, да, цикл жизни на ней так устроен, могу переменеть, не могу переменеть. Не всегда яйцеклетка вызревает, у нее есть определенный период созревания. И здесь физиологию важно знать, но женщина принимает благодат на мужчину. И не для того, чтобы только продолжать рост, а для того, чтобы быть душой, цветом очей, тепло Вот здесь же много метафор наших, исходнославянских. Мало того, метафоры, так еще давайте же по-человечески. Мы освободили у мужчин место по тексту, да, так он пошел наполнять чем? Это про деньги, это про достижения, это про работу, то есть не зря говорят, что секс и деньги на одной чакре, да. То есть и очень часто известные люди или богатые люди, они имели по несколько семей или каких-то связей, то есть это же... Некоторые часто шутят, что мне по статусу любовницу положено иметь, да? А вот, то есть это тот момент как раз, когда женщина действительно... Есть такая фраза, когда материальная обеспеченность мужчины – всецело заслуга женщины. Почему-то женщина решила, что если она нудит ему «я в тебя верю», «ты молодец», то он все сделает, как она хочет или как-то что-то достигнет. На что мужчины и кричат у нас мотивировать». <свист> <свист> <свист> <свист> то есть это не работающие вещи а вот как раз вот этот момент очень даже и работающий да. еще если говорить о женской психосоматике uh -huh. и перекосе тот который сейчас пришел несмотря на вот всю эту пандемию которая в мире творится да, кому война кому мать родна если говорить о том что земля понимает и идет на сохранение себя, то сейчас во время пандемии, по сути, должен быть демографический срыв. Для того, чтобы сохранить женское, мужское, женское да, население, в принципе, жизнь на земле, должна повыситься рождаемость. А нет, рождаемость очень-очень в упадке. И очень много сейчас диагнозов женского бесплодия, но он психологически больше, потому что мы настолько ну, беременны своими проектами, беременны своими работами, беременны своими мужьями, беременными мальчиками молодыми, детьми своими, которые уже лет по 20, а мы все никак не можем от них отвязаться. И тогда мы не пускаем второго ребенка или третьего ребенка в свою жизнь. Мы не можем забеременеть, мы не разрешаем своему телу это сделать. А иногда мы являемся сами детьми. А у детей детей не бывает. Вот я тоже хотела об этом сказать про то, что даже не то, что я являюсь ребенком. А я сталкиваюсь с такими убеждениями, совершенно несознательными, но а, я сама плохая дочь, плохая мать, и там, плохая, плохая жена, кого я воспитаю. И тогда вот это чисто психологического плана, да, а, именно бесплодие такое психологическое. И самое удивительное, оно проявляется очень интересно. А, я сталкиваюсь с такими женщинами, которые в районе там, 30 плюс-минус, они разводятся, Начинают активный поиск и до определенного возраста, когда уже в принципе можно и не забеременеть, и тогда она уже находит себе человека, то есть вот этот детородный период она честно пропускает. С одной стороны, она вроде была женой в то время, когда можно было забеременеть. Иногда в этот момент что-то случается с человеком. Ну, бывает там или выкидыши, или какие-то замершие беременности, или еще какие-то неприятности. А вот, и тогда, чтобы второй раз не было так больно. Вот как ты говорила про боль, да? Вот это тоже психосоматический такой момент, чтобы мне не было больно. Что-то происходит в семье, народ быстренько разводится, и потом люди... а, о, я Разве есть нормальные мужчины и тому подобного рода вещи? К сожалению, я с этим тоже сталкиваюсь, и не такая редкая вещь. Иногда проблема с мужчиной как раз-таки это а проблема с деторождением. И как только женщина выходит из этого момента, и мужчина появляется, и дети иногда появляются, иногда не появляются. То есть, если мы не связываем деторождение с мужчиной, то они идут параллельными путями, а не одно и то же. Поэтому... Да, Отношение знаешь, к себе а... вообще это, на мой взгляд, большая причина психосоматики. Да. Ты знаешь, а, а связь на самом деле есть в про-про-бабушке. И там, если про-бабушка... А как часто наши прабабушки, зачастую наши прабабушки имели или потерянных мужей, или сосланных мужей, mm -hmm. или а, остались одни, потому что убила война, революция и тому подобное, и они... Долюбив своего единственного дитя, сохраняв его, передав туда, не имея следующих беременности, говорят, сохраняй род свой, ты там аккуратно, лучше одного, чтоб сил на всех хватило. И начинаем всех в стороне отпихивать от себя и несем вот эту память в почке, вот одного, вот одного. И если ты получилась одна, то ты начинаешь забеременем работать. Ответственным, потеряв э, радость жизни, потеряв вкус жизни, привязанность к жизни, ты вся в работе, вся в проекте. Но ты и не тешь вот этого одного, а, такую кочечку, мать, да, и этот проект ты растишь. Ну, пока он на ноге станет, пока деньги начнет приносить, но потом же его надо подготовить, передать, а уже и передавать некому, ну, и время ушло. И здесь внутри бессознательное, не хочу детей, у меня уже есть. Ну, вот этот Child 3 – это защитные реакции, которые дедушка Фрейд, как я смеюсь, всегда сто лет назад э описал. И вообще, правильно этот момент про то, что птикосоматика – это защита, да? А вот… Э Угу. И ну, я сейчас правда. улыбалась, потому что я вспоминаю тех собак и кошек, которые пресловутые хей, заменяют нам э, наши материнские ага. инстинкты, так что такое тоже бывает. Вот, вот у нас пишет, это точно про... А, да, на... про... Про это, беременность проектами, да, и плюс э, да. все остальное. Потому что есть такая вещь, как приоритеты в жизни. И я э, оговорюсь про сферы жизни. И э, сфера жизни – это обычно я, мое здоровье, э, я социум, карьера, проекты, все остальное. Я люди – это как раз семья, общество, общение. И я духовное развитие. Часто женщина пытается выбрать э, э, мне в семье или мне в социуме сумме. И здесь плохие новости. Клара Цеткин не зря билась. Мы все-таки эмансипацию такие организовали. Поэтому нам надо все, ребята. Мы не выбираем уже. Как только у нас что-то выпадает, мы уже несчастные. А несчастные мы только что с Диной говорили про психосоматику. Поэтому, ребята, да. счастье это путь к здоровью. Да. Вот. Да. Это... Не то слово. Я не думаю, что Хлара Цеткин приставала к мужчинам, ей бы хотелось равные права женщину. А уже дальше, видимо, людям было сильно скучно, и у нас как-то, нам вообще очень часто, у нас какие-то отношения, ринг, как я это называю, надо выбрать, обычно бывает, кто у нас в доме главный, а кто дурак. И причем обязательно, если есть кто-то главный, то второй обязательно дурак будет. А, ребят, есть да. отношения ринг? Кто лучше, кто хуже. Это всегда плохая история. Потому что если сегодня я лучше, то мне, извините, с говном жить, как я это называю? Мне это да, зачем? Если наоборот, тогда мне им быть. Да? Мне тоже это зачем? Но есть совсем другая сфера отношений. Когда я хороший, ты хороший, вместе, мы хорошие люди. Тогда это отношение э, стадион, мы в одну сторону смотрим и делаем один проект под названием семья, под названием там работа, где-то э, рождение, еще что-то. Да? То есть, когда мы делаем проекты, которые мы делаем вместе, а не вместо, то есть, вот это доказательство: кто лучше, кто хуже, еще что-то совершенно сразу проигрышная история. Вот здесь надо остановить вообще все проекты и сразу вспомнить а, Эрика Берна. А, Родители и взрослые, да. И только в состоянии взрослого мы будем всегда находиться в состоянии ок, когда в компромисе, когда мы можем договориться. Нет положительных черты в компромисе, но мы точно в выгодном даем положение. И у меня есть, и у тебя есть, и ты не дурак. И я не да, дурак. выиграл, выиграл, совершенно верно. Потому что когда вот в эти игрушки играемся, это всегда проиграл, проиграл. да. То есть этот проиграл, и этот проиграл. Да, а когда мы на равных, это выиграл-выиграл. Я хороший по-своему, а ты хороший по-своему. Да, мы разные, но тем не менее, что-то в нас хорошее обязательно есть. И это как раз таки используется. И а, методики работы психосоматики, это как раз наращивание вот этой взрослой части. Переход из одного состояния в другое. И диалог с собой на равных. Когда я угу. со своим телом говорю, знаешь за тобой, давай сотрудничать давай браться за руки давай что-то с тобой делать и мы договариваемся и мы тогда становимся партнерами мы слышим, ведь задача психосоматики услышать свое тело услышать прийти совместно к здоровью и здесь очень важно наверное сказать, что я слушаю я слышу я взаимодействую мысли Чувства, физика. Ну угу, угу. А, согласна. А, и как раз-таки, вот если эго-состояние распределять по телу, то как раз-таки телесный центр. На мой взгляд, это взрослый, извиняюсь, родитель, то есть, как я это называю, связь с корнями, связь с культурой, связь с обществом. Эмоции – это, как одна психолог говорила, чувствилище, то есть это наши эмоции, да? и голова – это действительно хозяин которым иногда нам говорит, ребята, еще 20 минут потерпим до конца урока, и тогда покушаем, да, или который говорит, подожди, тебе вот надо, и тогда, то есть, действительно, на амбразуру мы лезем отсюда, не откуда из других мест, и тогда это взрослый, то есть человек, который принимает решение, но этот человек, который менее эмоциональный. Человек, я имею в виду сейчас эго-состояние, то есть не путайте. У нас есть все это вместе. И когда мы дурачимся, естественно, включается ребенок. И когда нам говорят какую-то чушь, включается наш нормальный взрослый, который подумает, а нам это надо или не надо. Да? Или когда нам как-то нехорошо включается заботливый взрослый, который готов сделать что-нибудь, дать какое-то тепло, поддержку, что-либо еще. И взрослый, да, это человек, который принимает решения. Когда мы принимаем решения, готовы на идти на какие-то компромиссы, идти вообще куда-то, особенно где нам помогут, да, и делать что-либо, это, как говорила одна умная психолог, вам всегда приходит взрослый а что в процессе консультации какая часть вылезет да? и соответственно я думаю что взрослый это хорошо для договоренности с телом но точно так же хорошо бы иметь в нормальном состоянии все остальные части потому что мы только что говорили о значимости эмоций о значимости контроля и спазмов различного рода поэтому да начинает весь процесс исцеления это как раз-таки взрослый, а подключаются все остальные. И э, иногда люди путаются, что в нас там куча народа живет. Это все вместе под названием человек. Нам не надо выбирать что-то одно, у нас есть все и сразу. Так что Я мы согласна. всегда на своей стороне и за себя. Да, не нужно выбирать, а нужно каждому дать место да. себе наделить его собственными полномочиями и сотрудничать. Да. Я еще раз приглашу. Конечно. В четверг, 15, да, 30, числа безоплатно психосоматика женская и психосоматика рода. Практикум 2 часа болезняшек. Кто хочет, ставьте плюсики, я дам ссылочки. И всем, кто сегодня был на эфире, да угу. дам подарок чек-лист тремя волшебными техниками счастья как проработать родовые установки Лидочка конечно тебе этого. это мои авторские техники работы с маг и вообще в принципе техники которые я собирала и крепко к ним отношусь вот мне некоторые вчера написали да это целый проект проработки про про про про рода посмотрите, включите, включите мысленную часть, собственную часть, и будем сотрудничать. Жду всех на практику, Милитчик, спасибо тебе огромное. Вот, где вы, Ира, я вот, уже да, уже записались. Да. А, ссылка на Дину есть в посте, я надеюсь, что мы хоть это сможем сохранить, там тоже будет ссылка на ее страницу, поэтому ее можно легко найти, психолог Дина Крюкова, можно и так записывать. А вот, и если у кого-то что-то не получится, пишите мне в директ, я перешлю Дине ваше сообщение. Так тоже, в принципе, можно. А вот. а, я думаю, нужно делать целую серию по психосоматике, потому что она... У нас много, партий, я, я вот только уже подумал, можно прям по диагнозам ходить, потому что действительно э, психосоматика ⁇ это не просто э, модный диагноз и модное слово, а это как раз-таки то, с чем э, столкнулись врачи когда им действительно все равно, соматика у вас, хроника у вас или что-то еще, они все равно будут лечить симптом. У них есть такая задача. И самые прекрасные медики, как я говорю, это скорая помощь и хирургия, когда клиент не мешает. Да? То есть когда он в созналке находится, все прекрасно лечится. Да, ну, самый точ, точный диагноз, извините, не у доктора. А уже... У того, кто нас препарирует. Это однозначно. И, и кстати, кстати, тут есть закралась маленькая ошибочка, если бы я своими глазами не видела. А, есть теперь такая надпись: а, Причина смерти не установлена. Э, да. К сожалению, мы даже тут уже не до конца понимаем, что произошло. И медики тоже часто сталкиваются с тем, что вроде как человеку жить и жить и вам, и наоборот, ему помирать еще несколько лет назад, а он еще живой. То есть вот с этим вот парадоксом они сталкиваются постоянно, и факт остается фактом. То есть это мы решаем, когда нам жить, когда нам умирать, когда нам болеть, когда нам быть здоровыми. И правильно, спасибо огромное, Дима, за эфир психосоматика это часто сопровождение практически всех болезней и когда человек предполагает психосоматику есть простой чек-лист когда мы взаимодействуем с медиками и прежде всего это как правило эндокринолог невролог кардиолог либо терапевт как координатор процесса и плюс еще психолог то есть чтобы мы понимали что человека действительно есть необходимость прийти к психологу но в то же время он у нас никуда не денется во время консультации никакие приступы у него не будут потому что симптоматика она имеет место быть и она совершенно реальная и Анальгин хорошо снимает головную боль, но вообще-то есть от панических атак очень много средств, да? и причина, да, с этим работает психолог, а вот купирование каких-то симптомов, да, здесь медики, и я с ними с удовольствием всегда работаю. Иногда ко мне приходят люди в таком состоянии, что я просто без медикаментозной поддержки их даже не беру в работу, вот, поэтому не думайте, что это всегда что-то одно. Да, если говорить о психосоматике, допустим, ЖКТ, то там работают сразу четыре специалиста: угу. работает гастроэнтеролог, работает а, пи, а, терапевт, а, работает а, а, психотерапевт, и еще нужно сдать, доказательную медицинскую базу, да, это анализы там, колоноскопии, вообще коллапс коллапса и психотерапевт рядом нужен потому что нужно психически поддержать Это мы уже говорили, сегодня цитировали Синельникова, да, это я решаю, быть мне здоровым человеком или нет, помогут мне таблетки или нет, поможет мне лечение, поможет мне психолог или не поможет. То есть, на самом деле, ответственность за свою жизнь, на самом деле, несет сам человек. И, пожалуй, мы закончим очень интересным случаем из моей жизни. У меня дочка лежала как-то в больнице, и... Это было несколько месяцев. Каждое последующее обследование опровергало предыдущее. И мне ортопеды, это было их стезя, объясняли, что у нее какие-то проблемы. Я видела, что происходит и говорила, что, ребят, по-моему, тут диагноз ладерит и придурит. Они говорят, вы что? Но ну, вы представляете, вообще три месяца обследоваться каждый день. То есть мы такие анализы сдавали. В общем-то, закончилось на том, что э, ей сказали сдать пункцию. Тут я испугалась уже совсем сильно, не на шутку. К счастью, э, гематолог э, отказался это делать. То есть он понимал последствия всех этих вещей. А вот. И тогда я придумала интересную вещь. Кстати, психолог к ней тоже ходил. Эта девушка, я иногда шутила, кому больше помощь нужна, я не знаю, но это отдельная история, мы не будем туда углубляться. И тогда я придумала интересную вещь. И, кстати, в тот момент я еще и психологом-то не была, я была просто мамой, поэтому у меня был такой простой диагноз лотерит и придурит. А, и мы сделали следующим образом. Я, говорю, я предлагаю так, подходите вы, это ее лечащий врач, и проверяете разведение, с которым у вас проблемы. А, потом подходит врач, от которого вообще ничего не зависит, и он, единственно чтобы он был специалистом, он понимал разведение. А вот. И посмотрим разницу. Он говорит, что вы имеете в виду? Я говорю, я ничего не имею в виду, давайте посмотрим. Через 20 минут ко мне подходит совершенно растерянный доктор и говорит, как она это делает, мы не понимаем. Я говорю, она это не делает специально, она ребенок, ей 10 лет. А ребенок просто не хочет ходить в школу, это нормальное состояние. То есть я сейчас пыталась объяснить, насколько сильно наша психика работает, если профессоров мой ребенок водил за нас 3 месяца. На самом деле, она и до сих пор без всякой операции, прекрасно ходит, прекрасно развивается. Сейчас ребенку 23 года, мы иногда смеемся, но диагноз ладырит и придурит у нас остался в нашей семье, периодически всплывает. Так что э, психосоматика – это вы... такая интересная а вещь. Беру хороший твой диагноз на заменку. буду тоже Спасибо за такой подарок. Но я еще раз хочу сказать тебе огромное спасибо за, за возможность через километры, тысячи километров видеться с тобой, общаться с тобой. Нести...